Всем привет, ребят! на связи Виктор Бондолет. Обязательно ставьте лайки. Если вы пионеры, так сказать, те люди, которые максимально развивают привлекательный маркетинг и хотят его внедрить в человечество, в нашу касту предпринимателей с маркетинга, делитесь к себе на стену, чтобы люди, которые за вами наблюдают, которые вам потихонечку завидуют, возможно, ваша команда, Возможно, ваши наставники, которые вас не понимают, когда вы говорите, что я хочу развиваться в онлайне, а они говорят, не лезь ты вперед, батьки пеква. иди, список занок встречи, не дурит ты нам головы, мы построили в 90-х свои команды, благодаря этому методу ходили, листовки раздавали, ходили... Клеили лапшу и ничего страшного, что сегодня в милицию за это могут забрать и штрафы большого дать, если еще, что еще не в народ. А, поэтому делитесь к себе обязательно стену. Возможно, мы пробьем вот этот пласт недоверия. А, меня зовут Виктор Бандалет, я являюсь основателем сообщества, успешных предпринимателей домашнего бизнеса «Бизнес Chance Про», для чего наша суточная доза удивительным вообще создана? Для того, чтобы вам давать ежедневно заряд бодрости, умственного импульса заряда, чтобы вы двигались правильно, развивались правильными темпами и э, делали результаты уже сегодня. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о своем любимом привлекательном маркетинге, благодаря которому расту я, растет моя команда и получают классные результаты. И сегодня я поговорю именно о трех, о трех техниках, о трех, так сказать, подкатегорий привлекательного маркетинга, которые могут усилить ваш результат в MLM. Немножко предыстории, да, то есть, опять же, если вы хотите глубже изучить формулу привлекательного маркетинга, если вы хотите как профессионалы получать входящие по 2-3 по человека в день. Поставьте восклицательные если, знаки, те ребята, которые хотят ежедневно получать входящие запросы от тех людей, которые интересуются вашим бизнесом, а, с такими вопросами, слушая, а в какой-то компании, как тебе можно присоединиться, какие условия и так далее. И для того, чтобы это было, вам необходимо понимать стратегию привлекательного маркетинга. Если вы... До сих пор не прошли мой 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу. Обязательно вам необходимо крайне это сделать. Поэтому прямо под видео, прямо сейчас можете зарегистрироваться. Мой 10-дневный лагерь это абсолютно бесплатно. Да, там вы сможете мою книгу купить и так далее. Но это не обязательный фактор. Фактор в том, чтобы вы прошли этот лагерь. Чтобы вы понимали вообще стратегию, которую необходимо развивать в время. Сегодня нужно держать руку на пульсе, и это очень важно. Поэтому прямо под видео есть ссылочка, по которой вы сможете зарегистрироваться в мой 10-дневный лагерь. Либо, если вы смотрите это в виде поста, то прямо над постом есть тоже ссылка в 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу. Обязательно его пройдите от начала до конца. Тогда у вас будет картина того, как я и моя команда строят бизнес и почему мы так быстро растем. Окей, ребят, и сейчас мы с вами перейдем... Три техники привлекательного маркетинга, на самом деле эту технику, одну из этих техник я уже сейчас прям при вас применил, возможно вы это не, не поняли, но на неподсознательном уровне это очень сильно работает. Итак, хочу вам рассказать небольшую предысторию, так как я обучаюсь на западном рынке, в Соединенных Штатах Америки, то там есть очень популярно подписываться на определенные интернет-издания. Да? То есть, вот я, например, был подписан на интернет-издание американского Forbes, и это ежемесячная оплата, с тебя снимают, тебе электронную копию данных ресурсов э, присылают, то есть, такое как бы сообщество Forbes, ты входишь и тебе присылают <coughs> ежемесячно актуальную информацию. И получается так, что как-то, знаете, вот... Поставьте пятерочку, кто вот заходит в свою почту и хочет ее прямо закрыть, потому что вот прям туда все сыпется, сыпется, вот как хлам такая вот а, мусорка собирается и прям а, тяжело становится от того, что там очень много чего и отписываться лень, потому что уже много чего и просто мы ее закрываем и не обращаем на это внимания. Так вот и пришел такой момент, как и у меня. Я смотрю, блин, этот Forbes приходит, приходит, вроде бы и сильно по кошельку не бьет. Ну, пускай приходит, приходит. Но я потом решил, дай-ка я отпишусь, потому что э, что-то не особо... Ну, хочется платить за то, что я просто не успеваю читать. Да, это очень полезное издание. Да, это очень интересные ресурсы, над которым можно черпать какие-то знания. Но э, как только я э, решил отписаться от Forbes то мне выдвинулся, так сказать, одностраничный сайт. Потом, конечно, ко мне пришло письмо дополнительно. Получите бесплатный подарок. И я вижу, что это пришло от Forbes. Я такой, блин, ну ладно, хорошо. Как, как я могу не кликнуть, когда мне говорят, получи бесплатный подарок. Да? То есть... И таким образом я захожу и мне говорят, ну слушай, продли, продли подписку. Продли подписку и получи в подарок эксклюзивную сумку для путешествий. Представляете, То есть мне достаточно было продлить просто подписку. Пускай, ну, будь подпишись, мы тебе готовы а, как бы слать постоянно, какую, доп, ну, продолжать слать хорошую ценную информацию. Но за это мы тебе даем еще и бесплатный подарок. Мы прям пришлем тебе из Соединенных Штатов Америки классную а, сумку для путешествий. Ребят, ну как, как, как можно устоять? То есть от того, что вроде бы сделать и то, к чему я привык уже делать. Вроде бы ну всего лишь продлить прописку. И еще плюс подарок получить от Forbes, от самой Forbes как бы подарок. Ну и конечно, что же я делал? Конечно же я продлил данную подписку. И вот что, как бы к чему я веду. Да? Как, как я мог в принципе сказать нет. Да, то есть бесплатные сумки. И, конечно же, я обновил это. И вот одна из, а, одна из рекомендаций, одна из технологий, когда вы что-то продаете. да, То есть, когда вы что-то просите, чтобы сделали люди. Когда вы что-то рекламируете. да, То есть, например, пишите какой-то продающий пост. Сделайте это через ценность. А, так вот, по, э, техника номер один, привлекательного маркетинга, чтобы вы не делали, продавали, либо не продавали, но это, конечно, давать ценность в любом случае необходимо для того, чтобы выстраивать взаимоотношения, но вот когда вы продаете, чтобы продавать в первую очередь через ценность, чтобы человек, мы, мы, мы все прекрасно понимаем, что вы, я, никто не любит, чтобы нам продавали. Согласны, ребят? Напишите согласны, если вот вы не любите, когда вам продают. Но вы любите покупать, когда вы хотите что-то купить. И когда вы и сперва несете какую-то ценность и, между прочим, потом говорите, что вот если вы хотите более углубленно это изучить, если вы хотите получить еще больше ценности и говорите, что вот-вот-вот, вот это вот еще ценность, причислять определенные выгоды, отвечайте на возражения. То прямо здесь сейчас можете купить мою консультацию, либо подписаться на мою рассылку, либо сделать репост, и я вам отправлю еще подарок. То есть всегда какой-то призыв к действию, всегда какую-то вы делаете рекламу, платную, бесплатную. Дайте сперва ценности, пускай человек перед тем, как сделать ключевое действие, написать вам, написать комментарий, сделать репост даже поставить тот лайк либо что-то у вас купить либо подписаться кликнуть по ссылке обязательно перед этим дайте ценности это очень важно и поэтому это одна из технологий привлекательного маркетинга если вы хотите грамотно продвигаться через интернет используйте данную технологию дальше ребят вторая техника которую как я и говорил что я в самом начале ее применил вместе с вами Используйте слово бесплатно. Вы должны понять, что это настолько бесплатно, это настолько мощное слово. и Но в любом случае, мне всегда приходится это людям напоминать. Люди забывают об этом сильном слове бесплатно. Люди любят халяву. Правильно, ребят, люди любят что-то бесплатное. и Поэтому когда вы а, в, в свое предложение просто впишите а, слово бесплатно, хотя вот вам может быть казаться, что ну это и коню понятно, я же не, не прошу а, человека что-то заплатить. но когда прям ярким, большими буквами вы говорите бесплатно, да, то есть как и я вам а, говорил в самом начале, Ставьте лайк, делитесь и обязательно, если вы хотите изучить, как правильно развиваться через интернет, как изучить формулу привлекательного маркетинга, благодаря которой я и моя команда получают входящий поток трафика, входящие заявки в бизнес, обязательно Пройдите мой лагерь, потому что это абсолютно бесплатно. И поэтому, ребят, если вы до сих пор этого не сделали и не подписались на мой 10-дневный лагерь, где еще больше фишек по привлекательному маркетингу, какие еще лучшие слова работают? Потому что бесплатно это один из триггеров. Да? То есть и бесплатно это одно из одних из самых мощных слов, которые необходимо использовать в написании текстов, в разговоре, в продаже, в видеозаписи, в прямых трансляциях вебинарах. И если вы пройдете мой 10-дневный лагерь по, по, по интернет-рекрутингу, вы там еще найдете кучу мощных слов, применяя в своем лексиконе, применяя в своем разговоре, применяя в написании своих постов в видео эфирах вы у, у, почувствуете совершенно иную разницу. Поэтому прямо сейчас если вы этого не сделаете, то бесплатно подпишитесь на мой 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу, ссылка на которую находится под видео, либо над видео, исходя из которого, как вы смотрите этот а, прямой эфир. И что очень важно, что очень важно, вы должны понять, люди очень заняты сегодня в мир конкуренции, очень много предложений, да, поэтому кто кто уже заметил по своему продвижению, кто заметил по рекрутингу в продажах, когда вы пишете посты, либо возможно какие-то марафоны проводите, либо общаетесь с людьми, что то, что вы делали раньше, сейчас на это сейчас намного сложнее реагируют люди, чем когда-либо поставьте не знаю двоечки напишите если вы это заметили все потому что происходит конкуренция люди приходят они чувствуют мощь интернета они между собой там сражаются за внимание и поэтому для того чтобы люди сделали то что вы требуете от них например перешли по вашим ссылкам опять же прокомментировали сделали репост купили у вас пришли на консультацию, либо что-либо сделали то, что вы хотите, обязательно скажите причину, почему они должны это сделать. Причина почему. Это на самом деле очень сильный психологический трюк, я вам рекомендую. Понимаете, здесь я не открываю Америку, я не хочу быть капитаном очевидностью, но когда вы прочитаете «Психологию внимания, влияния» и те вещи, о которых я вам рассказываю сейчас, о которых вам рассказываю до этого, те вещи, которые применяю в продажах, если вы покупали мои курсы, были на моих тренингах, вы увидите все мое продвижение – так сказать, сложно с психологией влияния. Все интернет-маркетологи используют психологию влияния. И Роберт Чалдини описал в своей книге «Психология влияния» все практически триггеры, которые необходимо и можно использовать в интернете, в продажах везде, которые на нас влияют ежедневно. И там тоже он рассказывал, например, пример был произведен такой флешмоб, либо опыт был поставлен, когда человек влазил без очереди и просил, он спешил и просил распечатать ему вне очереди, то 80% ему отказывали. Да, то есть, потому что, ну, все мы стоим, все мы спешим, но когда он приходил и говорил, дайте мне, пожалуйста, без очереди, пропустите меня, пожалуйста, без очереди распечатать э, скопу бумаг, потому что я спешу, даже потому что он сказал очевидные вещи, потому что я спешу, сразу же с 20%, которые э, его пропускали, эта э, цифра увеличилась до 60%, представьте, потому что я спешу либо потому, что мне там что-то нужно сделать. Слово «потому что» влечет за собой вот эту причину «почему». И люди, когда слышат «причину, а почему мы должны тебе что-то сделать? Почему мы должны записаться к тебе на консультацию? Почему мы должны сделать репост? Почему мы должны кликнуть по ссылке? Почему мы должны поставить лайк?» И когда они слышат от вас причину даже матери очевидности, а, то, капитан очевидности, это будет работать. Конверсия а, в действие будет намного больше. Поэтому, если вы поддерживаете меня, <coughs> я вам называю причину, да, если вы придерживаетесь меня, если вам откликается то, что я вам говорю, поставьте лайки, если вы этого еще не сделали, обязательно делайте репост к себе на стену, чтобы усилить свое влияние, чтобы дать ценность своему окружению, своим друзьям, своим партнерам, своим спонсорам, научить, наконец-то, их двигаться вперед. И а, если вы хотите делать как мы, развиваться из дома, Делайте этот бизнес в удовольствии. Прямо сейчас подписывайтесь на мой бесплатный 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу. По ссылке ниже, либо по ссылке выше. Я надеюсь, что вам был полезен данный эфир. Поставьте по 10-бальной шкале, либо напишите, что вам было круто, полезно. Что вы обязательно это под запись записали. И в самое ближайшее время в своих первых постах, в своих видео, эфирах обязательно это примените. Расскажите мне о своих результатах потому что только действия делают результаты. А с вами был Виктор Бандолет. Всего вам доброго и до следующих суточных доз удивительного. Всем пока-пока и до скорой встречи.